Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видеоролике вы узнаете, стоит ли лечить прыщи у гастроэнтеролога. Доказательная медицина дает нам возможность разобраться в таких непростых вопросах, как вообще медицинская проблема. Система больших чисел берется, 150 тысяч человек, и на их примере доказывают, что прыщи и гастроэнтерология безусловно связаны. Если возникают в одном организме, да, как макроорганизм, в котором связано все. На самом деле есть кожные проявления весьма тяжелых гастроэнтерологических заболеваний, например, заболеваний печени. Причем эти кожные проявления появляются тогда, когда уже речь идет о поздних стадиях заболевания. Но обычные, банальные, да, такие кожные проблемы, как угревая сыпь, да, как, Какие-то проявления, которые возникают на фоне аллергических реакций, напрямую к пищеварительному тракту отношения не имеют. Поэтому, когда говорят, что вот если у вас прыщи на щеках, то это у вас больно-поджелудочная, если на лбу да, что-то еще, это все равно, что тыкать пальцем в организм и говорить: вот у тебя здесь родинка, поэтому у тебя будет то-то, то-то. Зачем? Если есть некоторые данные, которые позволяют все-таки объективизировать проблемы. Когда у человека есть прыщи, надо идти к дерматологу. Дерматолог, видя характер изменений, может быть скажет: сходите к, и к гастроэнтерологу, потому что не потому, что больной пищеварительный тракт вызывает появление прыщей, а потому, что больной пищеварительный тракт будет поддерживать вот эти кожные проявления. Что мне нравится сейчас, это активность людей, которые стали сторонниками здорового образа жизни, вот этот самый ЗОЖ, который да, теперь обсуждается очень активно, это настраивает врачей, в первую наверное, очередь гастроэнтерологов, на оптимистичный лад. Во-первых, потому что люди стали, особенно молодежь, стала задумываться, что они едят, люди стали искать качественные продукты. Люди стали искать специалистов, которые помогают подбирать индивидуальные диеты. Люди стали задумываться о микроэлементах, которых при нашей жизни экологии может не хватать, и появилась такая дополнительная специализация, как нутрициология, диетология, нутрициология, там, где какие-то небольшие добавки продуктов, например, условно орехов, содержащих да, какое-то количество цинка и магния, позволяют улучшить общее состояние здоровья человека это очень правильно да? мы стали жить дольше и теперь вопрос в том как мы будем жить каково будет качество жизни на несчастные прыщи еще влияет умение индивидуально ухаживать за своей кожей, поэтому я и сказала надо подойти к дерматологу может быть и к косметологу да потому что ну, юношеские прыщи – это вопрос, который волнует каждое поколение в свой промежуток времени, и, скажем, при активизации гормонального фона, естественно, у кого-то на это реагирует кожа, и тут надо правильно подобрать средства ухода, какие-то смягчающие или обеззараживающие вещи. Я, конечно, понимаю, что фирмы, которые рекламные ролики по телевизору в какой-то степени отвечают за свои слова, но мне больше нравится, когда такого рода комплексы подбирают врачи. Тем более, что сейчас с грамотными дерматологами, в общем, нет проблем как-то пообщаться, а приходите в Альфа-центр здоровья. Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.